Ну, в общем-то, детский ну, парк маловат. Негде к деткам погулять. Так. Находится в центре. Вот здесь Достаем. у нас большая все-таки численность населения в районе. Нету где, ну, нет детям где разместиться. Я понимаю, что пешеходная здесь красивая зона, зеленая, но вот не хватает детских площадок развлекательного центра. Ладно. Наверное, связано с экологией, потому что... А что с экологией здесь не так? Грязновато. То есть лучше убирать улицы? Да, я думаю, что стоит больше убирать. Понятно, спасибо. Ну, не знаю, у нас хороший, красивый город. Но только что вопрос работы побольше сейчас, проблема у людей. Вот. Безработица, да, да. безработица вот такой вот. А так, в общем-то, вполне приличный, уютный город. Недостаточно мест рабочих, конечно, да. Мест недостаточно. Но я думаю, что это беда не только горок, всех маленьких городков. А, вот, поэтому я спрашиваю конкретно специфические да, проблемы, которые вы видели вы только да, в горках, но в других недо... городах. Недостаточно не рабочих мест, поэтому отток мужского особенно населения и молодого населения, работоспособного. Вот это да. Ну, зарплаты, конечно, тоже не очень оставляют желать лучшего, скажем так. Поэтому, собственно, наверное, это одно из другого вытекает проблема. Короче, не знаю, мне вот, допустим, да, я играю в баскетбол. У нас единственная есть только площадка на академии. Mm -hmm. Вот, она, ну, прорезиненная, да, резины там почти не осталось, никто ничего не собирается делать. То есть как-то не смотрит там, да? А как относитесь к новому закону о подсрочках? Ну, я уже как бы служил, да, я yeah. изначально не за такую службу, как есть, только за контрактную службу, ну, как во всех цивилизованных странах, в принципе. Систему нужно менять, но никто не хочет, никто как бы до этого уже браться не будет. А что пенсия? Сколько заработал, столько платят. Вот я 39 лет проработала в академии. Значит, пенсия 370 рублей. Ну попробуйте, проживите за нее. А что можете сказать по поводу системы здравоохранения нашей? То есть вот у нас говорят бесплатная медицина. Насколько это правда и какое вот качество, как вы оцениваете? Значит, лучше бы она была платной. А почему так негативно? Вы вообще обращаетесь к врачам? Врачи свое дело делают. Они стремятся, стараются помочь, но, значит, белорусское лекарство, оно неэффективное. То есть, дженерики эти, которые наши делают, значит, они не ну, работают? С ну, тем лекарством, которые я сталкиваюсь. Значит, импортное, оно дорогое. Вот и все. Я сильно не вот что ничего. больше всего вот вас касается, какая проблема? Зарплата низкая в колхозе. А сколько? Не подскажете? Сколько? Да. 300 рублей получаем. 300 все. Триста рублей. Да. Надо было пришить в первую очередь.